Сергей Владыков, из Бопович Кубай, Леонид Стариславович, с победой вас а mm -hmm. сегодня правого защитника сыграл Артём Быков, справился с правосвестернической задачей. Ну, в принципе, мало выиграли, но, скажем так, шлюзов у нас не было таких, как таковых. Значит, и считаю, что здесь сыграла вот, организованность в обороне, большое значение сыграла. Именно, а выделять там Артем Быков или еще кто-то, ну, возможно, кто-то будет в следующий раз играть. Поэтому сыграл он нормально. Закрыл всю правую бровку, что никаких претензий нет. Все-таки при пропущенном горе чай больше на защитника посылавшего на Знаете, как я отвечу? В этом случае браво команды. Знаете почему? Не стали разбираться, где кто там виноват в чем-то, стали дожимать соперника, понимаете. Прессовать, ну как я говорю, прессовать по всему полю, создавать очень много моментов. В принципе, это определило результат матча Классические вопросы, для родились с поле Кольо Бывает и хуже. Ну, так, бывает и хуже, ясно, что... При таком поле, скажем так, быстрое передвижение мяча, мяча проблематично, часто мяч появится, ну, скажем так. Ну, я считаю, что поле подготовлено было хорошо. Почему? Потому что значит, и прокатано, и был какой-то травяной покров, и, как я говорю, оно не, менее опасное, чем, ну, скажем, стадион с синтетическим покрытием причем и причем старым. Поэтому я всегда буду даже за такое поле. И, и спасибо организаторам, которые, ну, скажем, подготовили после кубкового матча это поле. Потому что вшел дождь, было, ну, скажем, тяжелое поле. И сегодня было, но ну, в принципе, поле не мешало. Спасибо. Все. спасибо. Все, спасибо.